Я подарю тебе игнор И научу тебя скучать Вайп запарю Лучше столик за броню Ты постоянно недовольна Там кальяна Подымлю, возьму напиток Алкогольный немножко Что почем? Что Началось.